Доброго времени суток, дамы и господа. Поздравляю вас с первым днем весны. Сегодня у нас 1 марта. В Вове еще и среда, открыли викли лут, улыбнулись, конечно же, полученным интересным вещицам, ну или взятым 6 монеткам. И также не забываем про журнал путешественника. Так как первое число нового месяца награды в журнале путешественника тоже обновились. Собрав 1000 очков, мы, конечно, не получаем в этом месяце маунта. Мы получаем трансмок сет. Многие называют этот трансмок сет «сет для клоунов», «клоунский сет», но у него есть иное название. «Сет клоуна» — это как-то грубо, это как-то некрасиво говорится. Мы же получаем бубенцы арликина «Ярмарки», «Новолуния». Шапка топовая, шапка мне реально нравится, кайфовая, очень классная. Таких шапок, по-моему, в Вове просто-напросто не имеется. Конечно, кто-то хочет получить сет быстрее, кто-то не будет с этим торопиться. Я прекрасно понимаю обе эти стороны, прекрасно их принимаю, но все же в этом видео поговорим о том, как быстро получить данный сет. Расскажу на основе каких поручений сделал его я, ну и чуточку дам подсказок. Поехали. Открываем подведение по приключениям, открываем журнал путешественника и смотрим. Выполните 30 заданий. Считаются абсолютно любые квесты. Квесты на профы, локалки, квесты на твинках, викли-квесты различные, которые на суп, к примеру, делаются на твинках ради получения мешочка алхимических приправ. Далее, 15 локалок. На текущий момент идет викли-квест на 10 сделанных локалочек. Этот квест, конечно, можно сделать на многих твинках разумеется, и таким образом мы сделаем суммарно 15 локалок. Также за каждые 10 выполненных локалок на каждом персонаже при взятом квесте мы получим знак с какой-либо фракцией на выбор, получаем 2500 репутации. Если мы можем переслать этот баджик на какого-нибудь другого персонажа, то мы там получим x2 или x3, то есть таким образом мы получим 5000 репутаций с данной фракцией или вообще половиной, что актуально для данного поручения. Повысить репутацию среди фракций драконьих островов. 4000 репутаций нужно получить суммарно. Это при входе в игру засчиталось. То есть, когда мы делаем хранитель мудрости, то нам нужно сделать все квестлайны. Этот квестлайн у меня уже был давно, конечно же, сделан. Соберите 30 кровавых жетронов на драконьих островах. Выполните локальное ПВП-задание на Драконьих Островах. Идем в главный городок, включаем вармод. На текущий момент актуальная локалка — это победный кряк. Идем ее делаем, и она засчитывается как выполненная ПВП-локалка, и также за любую ПВП-локалку мы получаем 50 кровавых жетонов, что достаточно для выполнения поручения на сбор 30 кровавых жетонов. Круто-круто. Далее, частные заказы на предметы. Это просто-напросто. С мейна на твинка можно закинуть, с твинка на мейна какие-нибудь там болты инженерные или стритовые, или как они там правильно называются. Далее лопатки на кузнечку можно закинуть, ткань какую-нибудь в портняшку, инструменты различные в любую проф зеленого качества с целью того, чтобы потом их науки продать. Подумайте, как вы можете это все прокрутить. Победите боссов вне подземелья на драконьих островах Любой босс На текущий момент это Лисканот. Далее Скопление тайных самоцветов Это друзы Видосик отдельный был по друзам Вообще что это такое Это редкие сокровища С почвы и с сумок От драконьей экспедиции Ну если кратко, да, рассказать Получите игрушку эффектного образа. Если у вас есть какая-то игрушка из перечисленных, вы получите этот пункт. Я в игру зашел, мне сразу дали 250 поинтов. Это, конечно же, круто. Дальше идет уже все остальное. Думайте, да, что может вам интересно делать, может вы там PvP шар жесткий и будете просто хонор набивать. Подумайте об этом. Также есть одно интересное поручение. Измените внешность своего спутника на Великой Охоте. Я не зря тут стою. Мы подходим к наставнику Фродруму, который находится в Марукай, равнина Анары, да, главный лагерь кентавров Хочу изменить внешность спутника Что-нибудь кликнем И по идее оно должно было засчитаться Но не засчиталось У близов много багов, они вообще даже с кошкой наворотили то, что используется кошка А мы бегаем на своих двух ногах И иконка зеленая очень хорошая игра. Как-то так, делайте поручения, лутайте поинты и лутайте сет. Если он вам нравится, конечно, перетрансмагрифицируйте своего персонажа именно в этот сет. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!